Делают? Я вот с самого начала а Монкаса даже не понимал. Чё подсматриваешь, печенька? Как они вот эту вот пыльцу у себя м -м, на башке. Иди, иди, господи, иди за... Иди за Давай, выполняй. Реально, у меня такое ощущение. А... а чё у меня перед глазами дверь открылась? И... Чё, прикол такой какой-то. Вот сейчас этот раунд закончится. Походу, мне опять нужно будет им вот эти вот морали читать, потому что они задания вот, они, они вообще задания так, вот, один кто-то выполняет, кто это? Ну, конечно, Стасик Стасик у нас вот эта умная девочка. Стасик у нас всегда задания выполняет. А, и здесь уже два человека задания выполняют. Какие молодцы. Как только я на них хочу начинать кричать, они сразу задания выполняют. Так, ладно, здесь заданий нет, поэтому возвращаемся обратно. В кислороде, в лаборатории, на складе, в, в сральнике и еще где-то. Значит, сейчас через улицу выбежим в сральник, через кислород, в принципе, и можно пойти туда и выполнить парочку заданий. Только хороший вопрос, почему здесь дверь закрыта? Еще хороший вопрос, а кто у нас умер? Я же опять могу на вот эту вот кнопку нажать. Чпуньк и... Андре? Да как ты ядрить, колотить умудрился два раза сдохнуть за последние пять минут? Чпуньк! Еще и Андре кокнулся. Это, это случайно, вот какое-то совпадение у нас вот это вот получается, да? Умер человек, которого воскресили, и умер человек, который тащил труп для того, чтобы я его вылечил. А вот сейчас самое главное найти, где вот эти вот челы у нас валяются. Вот прям как вовремя вы умеете этот цвет выключать. Так, ладно, перед тем, как я пойду его починю, сначала быстренько выполню вот эти вот два задания. Учитывая то, что они очень быстрые. Найти вот эти вот трупаки, пойти их еще раз воскресить и узнать, кто вот сейчас убил Чпунька. Если зеленых двух жаб мы уже выкинули нафиг за. Получается. Так, пойду, значит, посмотрю на камерах, что у нас где находится. И почему у меня здесь пыльца фечки Винкс над люком горит? А у меня такой хороший вопрос. А вначале после того, как закончилось голосование, у Хереда на голове была вот эта вот пыльца, а сейчас она почему-то горит над люком. Или это офигеть какое совпадение, или все же вот этот Херед предатель, он сейчас сидит в этом люке и ждал, пока я хорошо где-то зайду в комнату, чтобы меня кокнуть. Все двери нафиг вот эти закрыли. А ты думал, Хередик, что просто так от меня скроешься? получается... А, э, э, да. Мы же уже два раза начинали вот это вот собрание. на эту кнопку можно всего лишь два раза нажимать. Едрить ты колотить. Так этот сейчас херет где-то здесь появится и меня запердохает. Надо срочно найти хотя бы один труп, чтобы его зарепортить. Так, если они выбежали сюда, и потом человек, который... у Проходи Он чё думает, что я тупой такой Я не пойму то, что убийца именно он Ах, вы мои помощники, дорогие Господи, чё ж бы я без вас сделал Тащите, тащите дальше труп Только я его в этот раз вот это вот воскрешать не буду Нафиг воскрешать эти трупы, если можно его просто зарепортить ты что, дебил? Я тащину тропы, чтобы их воскресить. Зачем ты их зарепортил? А я их, Стасик, зарепортил, потому что вот это вот крыса серая! Предатель! А я не понял, а ты с чего это взял? Драмуша ты моя. В первую очередь, какая я тебе нафиг дорогуша, Хэрейд, за такой ей бан получить можно. А во вторую очередь, все же видели в предыдущем вот этом вот раунде, то что Хэрейд, когда выбегал из этой комнаты, у него над головой вот этот вот э, э, э, ну, пыльца феечки Винкс была. Все видели это? Ну так вот. А потом, когда я побежал вот туда, возле камер, чтобы через камеры попытаться найти один из трупов. Труп Чпунька и труп Андре. Я увидел то, что над люком вот это вот э, пырики-пупырики вот эти вот голубые летают. А потом, через минуту, увидел опять Хреда на улице, как он мимо меня пробегал с этими пыриками-пупыриками. И чё, ты сейчас хочешь как-то оправдаться то, что ты не убийца? Подожди, а чё мне оправдаться, пожалуйста, нормально, мало ли там какой-то багс или еще что-то. И вообще, эти... эта печка это не геометрически, не свойственно и невозможно. Так что Лотомчик не мог это видеть, это враньё. Ты ч ⁇ несешь, дебил? Я врач, отомчик, и Стасика мне вот это хотели воскресить трупы. А Костя, я фиг его знать, где Костя всю игру эту ходил. Соответственно, то, что ни я, ни Стасик, ни отомчик, не убийца голосует сначала за Хрейда, а потом за Костю, если Хрейд не будет убийцей. <chartered> Ты чё, больной, прости меня, пожалуйста? Это еще я больной, да?